Спустя год после начала Отечественной войны продолжают всплывать все новые и новые подробности событий тех тяжелых, но исторически важных для всего азербайджанского народа дней. А также деструктивной, если уж быть точно, враждебной деятельности некоторых наших соседей, которые, улыбаясь нам в лицо, на деле держали за спиной нож. Да, мы говорим об Иране, который в последнее время активно нагнетает антиазербайджанскую истерию и бряцает оружием. Тем самым оружием, которая иранская армия, как нам стало известно, была готова применить против вооруженных сил Азербайджана. Причем в самый разгар 44-дневной войны. Итак, мысленно перенесемся в октябрь прошлого года. 17 октября подразделения вооруженных сил Азербайджана освободили поселок Худафирин и водрузили там флаг нашей страны. Официально об этом было объявлено 18 числа, после того, как были зачищены его окрестности. Не сбавляя темпа контрнаступления, Передовые отряды вооруженных сил Азербайджана продвигались вдоль реки Арас по направлению к плотине Худоферинской ГРЭС, дабы кратчайшим и безопаснейшим путем выйти на подступы к Зангелану. Путь, тем более с военной техникой, был нелегким, если учесть, что с одной стороны еще сохранялись очаги сопротивления армянской оккупационной армии, а с другой совсем рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки, располагался Иран. Однако, напомним, это была кратчайшая и наименее опасная дорога к Зангелану. Но обогнув плотину и выдвигаясь в сторону Зангелана, передовые отряды азербайджанских вооруженных сил натолкнулись на подразделения иранской армии. Да, мы не оговорились. Наш южный сосед, презрев международное право, неприкосновенность границы, территориальную целостность Азербайджана, грубо вторгся на суверенную территорию нашей страны. Тот самый Иран, чье руководство сегодня говорит о неких красных линиях в виде территориальной целостности Армении. Ощерившись стрелковым оружием и подогнав несколько пикапов, иранские военные, заранее установив на пути азербайджанских военнослужащих бетонные заграждения, преградили путь нашему передовому отряду. Объяснение их было довольно циничным. Мы, дескать, охраняем плотину. Напомним еще раз, все это происходило на суверенной территории Азербайджана переговоры между азербайджанскими и иранскими командирами на местах кончились безрезультатно ситуация накалялась дабы избежать вооруженного столкновения с иранскими военными и открытия второго фронта командование азербайджанских передовых отрядов приняло самое верное на тот момент решение. вернуться в расположенное в 14 километрах от них село солтанлы а его освобождение было объявлено 19 октября чтобы затем по трассе е002 сделав более чем 20 километровый крюк выйти к намеченной ранее цели. В ту же ночь, с 17 на 18 октября, по дипломатическим каналам до сведения Тегерана был доведен резкий протест Азербайджана о недопустимости вторжения иранской армии на его суверенную территорию. Баку пригрозил, что сделает факт предательства Тигерана достоянием широкой общественности, что неизбежно вызвало бы реакцию миллионов азербайджанцев, причем по обе стороны Араза. Для разрешения сложившейся ситуации военный атташе посольства Ирана в Азербайджане Джават Фурутани в сопровождении азербайджанских военных ночью был срочно откомандирован в Джабраильский район для изучения ситуации на месте. Спустя сутки напряженных переговоров Иран вывел свои войска с территории Азербайджана. Сутки, которые Тегеран выиграл для Армении. Вторжение иранских военных на территорию Азербайджана привело к тому, что нашей армией было потеряно драгоценное время – это помогло армянской оккупационной армии перегруппироваться, подтянуть резервы, усилить оборону. И кто знает, сколько наших ребят были бы сегодня живы, не придите геран на помощь армянской стороне. Что ж, неудивительно, что и Шушу в девяносто м мы потеряли именно во время иранского раунда посредничества. Помимо прямого военного вмешательства в Джибраиле, во время войны иранская сторона передавала армянам разведданные о перемещении подразделений азербайджанской армии, тем более, что эти перемещения легко отслеживались визуально с иранской территории. Но мы также не можем не отметить тот факт, что симпатии простого народа Ирана были на стороне Азербайджана. Проживающие по ту сторону аразо-иранские азербайджанцы активно выступали в поддержку азербайджанской армии и препятствовали действиям иранских силовиков. Сегодня, когда в регионе все маски сброшены, более нет смысла скрывать историческое предательство исламской в кавычках Республики Иран по отношению к своим единоверцам. Многие из нас и раньше, еще до войны, понимали, что Тигеран не желал освобождения наших земель от армянской оккупации. И Если бы не вторжение иранских войск, то освобождение Зангилана произошло бы не 20 октября, а еще раньше, и разгром армянских подразделений в том направлении был бы более сокрушительным. Иран ясно обозначил свои намерения не только сейчас, проводя учения на границе с Азербайджаном, но и в дни судьбоносной для азербайджанского народа освободительной войны. Как говорил президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев, война показала, кто, какие страны являются настоящими друзьями Азербайджана. «Мы – народ, который ценит дружбу», – сказал президент. И, как нам кажется, для склонных забывать и прощать азербайджанцев также очень важно – Никогда, никогда не забывать и не прощать предательства.